Морис Метерлинг «Слепые» не вернулся? Ты меня разбудил. Я тоже спал. И я. Он еще не вернулся? Не слышно ни шагов. Пора бы вернуться в приют. Нужно узнать, где мы. После его ухода захолодало. Нужно узнать, где мы. А, кто знает, где мы? Мы шли очень долго. Мы должно быть далеко от приюта. А, женщины напротив нас. Мы сидим против вас. Подождите, я сейчас приду к вам. Где вы? Подайте голос, чтобы я услышал, где вы. Здесь, здесь. Мы сидим на камнях. Кто-то нас отделяет. Лучше не трогаться с места. Где вы сидите? Не хотите ли к нам? Мы не смеем подняться. Почему он нас разъединил? Я слышу, как женщины молятся. Да, это молится три сторон. Теперь не время молиться. Вы помолитесь потом в спальне. Я хочу знать, кто сидит со мной рядом. Кажется, я рядом с тобой. Мы не можем коснуться друг друга. Однако мы друг от друга близко. Рядом с нами тот, кто не слышит. Я не всех слышу. Недавно нас было шестеро. Я начинаю отдавать себе отчет. Распросим женщин. Нужно знать, что предпринять. Слышу, как три старухи все молятся. Разве они вместе? Они сидят рядом со мной на камне. Я сижу на опавших листьях. А где красивая слепая? Она рядом с теми, кто молится. А где помешанная с ребенком? Он спит. Не будите его. О, как ты далеко от нас. А я думал... Ты напротив меня. Мы узнали почти все, что нужно. Поболтаем теперь в ожидании его прихода. Он велел нам ждать его. Молча. Мы ведь не в церкви. Ты не знаешь, где мы. Мне страшно, когда я молчу. Не знаете, куда священник ушел? Мне кажется, он нас покинул надолго. Он одрехлел. Кажется, он тоже слепой. Он не хочет в этом признаться из страха, как бы кто-нибудь другой не занял его место у нас. Но я подозреваю, что он почти ничего не видит. Нам бы нужно другого проводника. Он нас не слушает. А нас много. Он до да три монахини, вот и все зрячие в нашем приюте, и все они старше нас. Я уверен, что он заблудился и теперь ищет дорогу. Куда он пошел? Он ушел далеко. Он не смеет бросать нас. Кажется, женщин он предупредил. Он только с женщинами и говорит. А мы-то что же? В конце концов, надо будет пожаловаться. Кому ты пожалуешься? Пока еще не знаю. Посмотрим, посмотрим. Но куда он ушел? Я обращаюсь с этим вопросом к женщину. Он устал от долгой ходьбы. Ему не по себе уже несколько дней. Не знаю, что с ним случилось. Он непременно хотел выйти сегодня. Говорил, что хочет посмотреть на остров при солнечном свете в последний раз до наступления зимы. Еще он говорил, что его пугает море. Оно что-то уж очень волнуется. А береговые скалы невысокие. Теперь он, должно быть, пошел за хлебом и водой для помешанной. Он сказал, что уходит далеко. Подождем. Перед уходом он долго держал мои руки. Его руки дрожали, словно от страха. Потом он поцеловал меня. О! О! О! Я спросила, что случилось. Он сказал, что ничего не знает Сказал, что царству стариков, видимо, приходит конец Что он хотел этим сказать? Я не поняла Он сказал, что идет к большому маяку Разве здесь есть маяк? Да, в северной части острова Думаю, что это недалеко он говорил, что огонь маяка виден отсюда, пробивается меж ветвей. Сегодня он был как-то особенно грустен. Мне кажется, все эти последние дни он часто плачет. Не знаю почему, но и я плакала сама. Замечаю. Я не слыхала, как он ушел. Я больше его не расспрашивала. Я почувствовала, что он улыбнулся печальной улыбкой. Я почувствовала, что он закрыл глаза, что ему трудно говорить. А нам он ничего не сказал. Вы не слушаете, когда он говорит. Вы шепчетесь, когда он говорит. Уходя, он сказал нам только «покойной ночи». Должно быть сейчас поздно. Уходя, он несколько раз повторил «покойной ночи», как будто отходил ко сну. Я чувствовал, что он глядит на меня и повторяет «покойной ночи, покойной ночи». Голос меняется, когда говорящий смотрит в упор. Затис кто не видит. Кто произнес эти бессмысленные слова? Это, кажется, тот, кто не слышит. Молчи. Теперь не время для униженных просьб. Куда пошел он за хлебом и за водой? Он пошел по направлению к морю. А. В его годы к морю не ходят. Разве мы близко от моря? Да. Помолчите, и вы его услышите. Я слышу только, как молятся старухи. Слушайтесь. Сквозь их шепот вы услышите море. Да, я слышу. Что-то шумит не вдалеке. Оно как будто бы спало. А теперь проснулось. Напрасно он привел нас сюда. Не люблю я этого шума. Вы же знаете, что остров не вивик. Гул море слышен, как только выйдешь за ограду приюта. Никогда я его раньше не слышал. У меня такое чувство. Точно оно сегодня совсем-совсем рядом. Я не люблю... Слушать его вблизи. Я тоже. Да ведь мы на прогулку и не просились. Мы здесь никогда еще не были. Напрасно он завел нас так далеко. Утром было так хорошо. Он хотел, чтобы мы насладились последними солнечными днями, прежде чем нас запрут на всю зиму в приюте. Я предпочитаю. Не выходить из приюта. Он еще говорил, что мы должны знать Тот островок, где мы находимся. Здесь есть гора, куда никто не взбирался. Долины, куда люди неохотно спускаются. Гроты, куда никто не проникал. И еще он сказал, Что нельзя вечно дожидаться солнца Под сводами Дертуара. Он прав. Нам нужно подумать, как жить. За стенами приюта. Не на что смотреть. Мы сидим на солнце. Не знаю. Который час? Не, не, знаю. не знаю. Еще светло. Никто этого не Ты немного видишь. Где ты? Скажи, скажи. Думаю, что уже совсем стемнело. Когда на небе солнце, я вижу голубую черту. Я видел ее давно. А теперь ничего уже не различаю. Знаю, что поздно, когда хочу есть. А сейчас я хочу есть. Взгляните на небо. Может, что-нибудь увидите? Не знаю. Не были над нами. Голоса звучат, как будто мы в гроте. Думаю, что голоса так звучат, потому что сейчас вечер. Мне кажется, я чувствую свет луны на руках. Должно быть, показались звезды. Я не слышу ни единого звука я слышу только наше дыхание Кажется, женщины прав я никогда не чувствовал звезд мы, мы тоже, тоже. Слышите? Между небом и нами. Что-то движется над нашими головами. Слушайте, слушайте. А мы не можем достать. Я не понимаю, что это за шум. А -а -а -а. Мне хочется обратно в приют. Нужно, Нужно узнать, узнать, где мы. мы. Я пробовал подняться. Вокруг меня терновник. Я боюсь протянуть руку. Нужно узнать, где мы. Мы не в силах это узнать. Должно быть, мы далеко от дома. Все звуки стали мне непонятны. Уже давно я слышу запах мертвых листьев. Видел ли кто-нибудь ранее этот остров? И не скажет ли он, где мы? Мы никогда его не видали. Мы все были слепы, когда пришли сюда. Что зря волноваться. Он скоро придет. Подождем еще немного. Но больше мы с ним никуда не пойдем. Мы не можем ходить одни. Не будем совсем выходить из приюта. Я предпочитаю не выходить совсем. Мы не хотели гулять, никто его не просил Сегодня праздник на острове Мы всегда гуляем по большим праздникам Я еще спал, когда он тронул меня за плечо и сказал Вставай, вставай, пора Солнце уже высоко Разве солнце светило? Я не заметил." И когда не видел солнца! Я видел солнце, когда был совсем молод. Я тоже. Много лет назад, когда была маленькая. Но я этого почти не помню. Зачем он выводит нас на солнце? Кто из нас видит солнце. Я никогда не могу сказать, гуляю я в полдень а -а -а. или в полночь. Я предпочитаю гулять в полдень. Тогда мне мерещится яркий свет, и глаза мои делают усилия, чтобы открыться. А мне больше нравится сидеть в столовой у печки. Сегодня она так жарко топилась. Он мог бы гулять с нами по двору. Там находишься под защитой стен. Выйти нельзя. Бояться нечего, дверь заперта. Я всегда ее запирал. Почему ты коснулся моего левого локтя? Я тебя не трогал. Я не могу коснуться тебя. Кто-то тронул мой локоть. Никто из нас тебя не трогал. Я хочу уйти отсюда. Может, может, может... Открой а нам, девушка. Мы не можем ждать его до скончания века. О, как мы далеко от приюта. Бьет полночь. А может быть полдень? Что знает? Скажите! Ничего не понимаю. Мы слишком долго спали. Есть хочу! Хотим есть и пить! Хотим, хотим есть и, есть и, есть хотим и есть пить! Хотим есть и пить! Хотим есть и пить! Давно ли мы здесь? Мне кажется, я тут спокойно веков. Я начинаю догадываться, где мы. Нужно пойти туда, где пробила полный. Слышите? Слышите? Мы здесь не одни. Я уже давно подозреваю, нас подслушивают. Не вернулся ли он? Не знаю, что это значит. Это над нами. А другие ничего не слышали? Вы всегда молчите? Мы прислушиваемся. Я слышу хлопы хлопанье крыльев. Боже, Боже! Открой нам, где мы. Я начинаю догадываться, где мы. Приют стоит на том берегу большой реки. Мы прошли Старый мост. Он нас повел в северную часть острова. Мы недалеко от реки. И если прислушаться, может быть, мы услышим ее шум. А? Нужно идти туда. Если он не вернется День и ночь там идут корабли И матросы заметят нас Может быть Мы в том лесу, что окружает маяк Но я не знаю, как отсюда выйти Кто хочет пойти за мной? Останемся здесь Подождем, подождем мы не знаем, где большая река, а вокруг приюта тот. Подождем, подождем. Он вернется. Он должен вернуться. Кто помнит, как мы сюда шли? Он нам объяснял на ходу. Я пропустил мимо ушей. Кто из вас слушал? Вперед будем слушать его. Нет ли среди нас местного урожанца? Ты же знаешь, что все мы издалека. Мы прибыли из-за моря. Я чуть не умер во время плавания. Я тоже. Мы приехали вместе. Мы все трое из одного прихода. А я из другого края. Откуда? Не смею больше думать о нем. Я почти о нем не вспоминаю. Уж очень давно я оттуда. Там холоднее, чем здесь. Я издалека. Откуда же ты? Не сумею тебе сказать, как я тебе объясню. Это очень далеко отсюда. Это за морями. Мой край... Я бы могла тебе показать только знаками, но мы же не видим Я долго скиталась Но я видела солнце, воду, огонь, горы, лица, необыкновенные цветы Таких на острове нет, здесь слишком темно и холодно я перестала узнавать их аромат с тех пор, как перестала видеть. Но я еще видела родителей и сестер. Я была очень юна и не понимала, где я. Я играла на берегу моря, но как ясно я помню, что я была зрячей. Однажды я смотрела на снег с высокой горы. Я начинала различать тех, кто будет несчастен. Что ты хочешь этим сказать? Я теперь временами различаю их по голосу. Но у меня есть воспоминания. А у меня нет воспоминаний. Которые становятся яснее, когда я не думаю о них. Что что-то пронеслось под небом? Зачем ты прибыла сюда? Кому ты задаешь вопрос? Нашей юной сестре! Мне говорили, что он может исцелить меня. Он сказал, что со временем я буду видеть. Тогда я покину остров. Мы все хотим покинуть остров. И останемся здесь навсегда. Он очень стар. Он не успеет нас исцелить. Мои веки сомкнуты, но я чувствую, что глаза мои живы. Мои веки раскрыты. Я сплю с открытыми глазами. Не будем говорить о наших глазах. Однажды вечером во время молитвы я услышал незнакомый женский голос. И по голосу я понял что ты еще очень молода. Мне бы так хотелось увидеть тебя. А я ничего не заметил. Говорят, ты прекрасна, как женщина из далеких стран. Я никогда себя не видала. Мы все никогда не видели друг друга. Мы спрашиваем один другого мы отвечаем. Мы живем вместе, всегда вместе проводим время. Но не знаем, кто мы. Напрасно мы касаемся друг друга руками. Глаза знают больше, чем руки. Иногда я вижу ваши тени, когда вы на солнце. Мы никогда не видели дома, где мы живем. Напрасно ощупываем стены и окна, мы не знаем, где мы живем. Говорят, это древний замок, мрачный и неуютный, куда не проникает свет, за исключением башни, где живет священник. Тем, кто не видит, не нужно света. Когда я пасу стадо недалеко от приюта, овцы вечером возвращаются сами, завидев свет из башни. Они ни разу не заблудились. но уже много лет живем вместе и никогда не видели друг друга. Можно подумать, что каждый из нас живет в одиночестве. Для того, чтобы любить, нужно видеть. Иногда мне снится, что я вижу. Я вижу. Только когда сплю. Я вижу сны только в полночь. О чем можно грезить, когда руки неподвижны? Кто коснулся моих рук? Что-то падает вокруг нас. Что-то падает сверху. Только я не знаю, что... Кто коснулся моих рук? Я сопал Не мешайте мне сыпать. Никто не касался твоих рук. Кто взял меня за руки? Говорите громче, я плохо. Слышу. Мы сами не знаем. За нами пришли. С ним говорить бесполезно, он ничего не слышит. По правде сказать, глухие очень несчастны. Я устал сидеть. Не скучно здесь. У меня такое ощущение, что мы сидим далеко друг от друга. Давайте сядем теснее. Становится холодно. Я боюсь подняться. Давайте лучше останемся на своих местах. Неизвестно, что между нами. Должно быть у меня руки крови. Я хотел встать. Я слышу, что ты наклоняешься ко мне. Я слышу еще какой-то звук. Кажется, это наша бедная сестра трет себе глаза. Она все время трет себе глаза. Я слышу это каждый дом. Она помешанная. Она ничего не говорит. Она не говорит с тех пор, как родила ребенка. Она как будто всего боится. А вы разве не боились? Что? Вы все? Нам страшно. Нам давно уже страшно. А почему ты спрашиваешь? Сам не знаю, почему я спросил. Мне послышалось, что кто-то из нас плачет. Не бойся, это, наверное, помешано. Тут есть еще что-то. Я уверен, что тут есть еще что-то. Меня пугает не только ее плач. Она всегда плачет, когда кормит груди ребенка. Так плачет только она. Говорят, она видит временами. Не слышно, чтобы еще кто-нибудь плакал. Для того, чтобы плакать, нужно видеть. Чувствую запах цветов вокруг нас. Я лишь чувствую запах земли. Есть цветы. Есть цветы возле Я нас. Я лишь чувствую запах земли. На меня пахнуло цветами. Я лишь чувствую запах земли. Они, кажется, правы. Где цветы? Я пойду их нару Направо от тебя. Встань. Я слышу, ты ломаешь зеленые стебли. Остановись, остановись. Не заботься о цветах. Думай лучше о том, как нам вернуться. Я боюсь идти назад. Не возвращайся. Подожди. О, как холодна земля. Будет мороз. Они здесь. Не могу их достать. Они там, где ты. Должно быть, это их я собираю. Кажется, я когда-то видела эти цветы. Только забыла название. Но как они болезненные, как хрупкие их стебли. Я их почти не узнаю. Наверное, это цветы мертвых. Я слышу шорох твоих волос Это цветы? Мы никогда не увидим тебя Я сама себя не увижу Мне холодно Что-то гремит Должна быть гроза надвигается Нет, не думается это море Море? Разве это море? Значит, оно от нас в двух шагах. Совсем рядом. Оно вокруг меня! Нет, нет. Не слышится. Это что-то другое. Шум вон у самых моих ног. То верно листья мертвые. Фуршат. Я думаю, что право женщины. Оно подходит к нам. Откуда ветер? С моря. Ветер всегда дует с моря. Оно окружает нас со всех сторон. Ветру неоткуда больше дуть. Не будем думать о море. Как же не думать, когда оно нас поглотит? Ты не знаешь, оно ли это. Я слышу волны так близко, как будто окунул в них руки. Нам нельзя долей здесь оставаться. Волны, может быть, подступают? А куда идти? Все равно. Все равно! Я больше не могу слышать шум волн! Идемте! Идемте! Радиокультура представляет премьеры радиоспектаклей Марис Метерлинг. Слепые. Спектакль в постановке Александра Пономарева. Это он, он вернулся! Шаги у него мелкие, как у ребенка. Не будем его упрекать. По-моему, это.. Нечеловеческие шаги. Кто это? Кто ты? Жалься над нами. Мы так долго ждем. Что? О, что ты положил мне на колени? <свист> что это? Что это? Это животное. животное. Кажется, это собака. О, Что это мне? собака. А, это, это приютская собака. собака. Поди а -а -а -а. сюда, поди а, сюда. сюда. Она пришла к нам. Поди сюда, поди сюда. Не, Она не, пришла не, за нами. А, Она не, прибежала не, по нашим пади. следам. Поди сюда. Она лезет у меня. Как будто мы видались. Я, да, она висит от, сюда, радости. Она от радости. Она умрет от радости. Слышите, пойди сюда, слышите? Подождите, подождите, за ней, может быть, идет что-нибудь. Нет. Нет, она одна. Я не слышу, чтоб за ней шли. Нам другого проводника и не нужно. Лучше не найдешь. Она проведет нас куда угодно, она Нет. послушная. Нет, я, я не решаюсь за ней идти. Я тоже. Почему? Она видит лучше нас. Не нужно слушать женщин. Что-то изменилось на небе. Мне легче дышится, воздух стал чище. Это ветер с моря гуляет здесь. Да... И ты ветер с моря. Должно быть, светлеет. Наверное, солнце встает. Кажется, похолодало. Мы найдем дорогу. Она меня тянет. Она меня тянет. Она вне себя от радости. Я не могу удержать ее. За мной, за мной. Мы ее не успеем. Где ты? Куда ты идешь? Где ты? Осторожно. Подождите. Подождите. Пока не идите за мной. Я сейчас вернусь. Собака остановилась. Что здесь такое? А, а, я прикоснулся к чему-то очень холодному. Что ты говоришь? Твоего голоса почти не слышно. Я чего-то коснулся. Кажется, я коснулся лица. Что ты говоришь? Мы тебя не понимаем. Что с тобой? Я все еще не понимаю, что это такое. Ты далеко от нас? О, среди нас мертвец. Среди нас мертвец? мертвец. мертвец? И. Среди нас Говорят вам, мертвец. среди нас мертвец. Среди нас мертвец. мертвец. О, вот. о Ю, Ю, Ю. я коснулся мертвого лица. Среди нас мертвец? Вы сидите рядом с мертвецом. Должно быть, один из нас скоропостижно Есть. скончался. Говорите же все, чтобы я знал, кто я жив. Я здесь. Где вы? Вот. Отвечайте, вот. отвечайте вот. Вот. все. Я, я, здесь. я, я вот. здесь. Я не различаю вот. голосов. Вы я говорите здесь. все одинаково. У всех голоса дрожат. Двое не отозвались. Где они? Я... <раку> <раку> Спал. Не мешайте мне спать. Это не он. Уж не помешанный. Она сидит рядом со мной. Я слышу, что она жива. Мне думается. Мне думается... Это священник. священник. А, он стоит. О, сюда, он сюда, стоит? сюда. Он стоит. Значит, он не умер. Где он? Где? Пойдем. Он здесь. То он? Да, да. Я узнаю его. О боже, боже, что будет с нами? Батюшка, О, батюшка, это вы, батюшка? Что случилось? Что с вами? Ответьте нам. Батюшка, мы к вам Ладно пришли. Отходите от него. Может быть, он еще доведет нас до приюта. Нет, бесполезно. Я не слышу его сердца. Он окоченел. Он умер, ничего нам не сказал. Он должен был предупредить. О, какой он был стар. Я впервые касаюсь его лица. Мы никогда его не а -а -а. видели. Ростом он выше нас. Глаза его широко раскрыты. Он умер, сложив руки. Он умер неизвестно от чего. Он не стоит. Боже мой, Боже Он сидит мой. на камне. А я не догадалась. Не догадалась. Он давно уже был ворена Как он, наверное, мучился сегодня. Но он не жаловался, он не жаловался. Он только пожимал нам руки. И не всегда поймешь. Да нет, не то что не всегда, никогда. Давайте за него помолимся, станем на колени. Я боюсь стать на колени. Ведь не знаешь, на что становишься. Разве он был болен? Батюшка, батюшка. Он нам не говорил. Я слышал, как уходя, он что-то говорил шепотом. По-моему, он говорил с нашей батюшка. юной сестрой. Батюшка. Что он сказал ей? Она не желает отвечать. Ты не Нет. желаешь отвечать? Где ты? Отзовись. Это вы его замучили. Это вы его вморили. Вы не хотели идти вперед. Вы усаживались на придорожные камни начинали есть. Вы целыми днями роптали. Я слышала, как он вздыхал. Он пал духом. Разве он был болен? И вы это знали? Мы ничего не знали. Мы никогда его не видели. Разве мы знали, что происходит перед нашими жалкими, мертвыми глазами? Он никогда не жаловался. А теперь уже... Поздно. Я три раза видел смерть, но не такую. Теперь очередь за нами. Я его не мучил. Я ничего не говорил. Я тоже. Мы шли за ним безропотно. Он умер, за водой для помешанной. Что же нам делать? Куда нам идти? Где собака? Здесь. Она не отходит от трупа. Оттащите ее! Уйдите ее! Уйдите! Она не отходит от трупа. Я не хочу стоять рядом с трупом! Я не хочу умирать в темноте! Только не надо расходиться! Возьмемтесь за руки. Сядем все на этот обломок. Где остальные? Где ты? Идите сюда! Сюда! Сюда! Где ты? Сюда! Где ты? Здесь я, здесь. Все ли мы в сборе? Ближе ко мне. Где твои руки? Становится холоднее. О, как холодны твои руки. Что ты делаешь? Я положила руки себе на глаза. Мне казалось, что я сейчас прозрею. Кто-то плачет. Это помешанная. Она не знает всей правды. У меня предчувствие, что все мы здесь умрем. Может быть, кто-нибудь за нами придет? Кому теперь прийти? Не знаю. Монахи не могут прийти из приюта. Они по вечерам не выходят. Они никогда не выходят. Нас могут увидеть люди с маяка. Они не сходят со своей башни. А все-таки они могут нас увидеть. Они смотрят только на море. Как холодно. Прислушайтесь к шороху сухих листьев. Кажется, начинает морозить. О, как тверда земля. Я слышу слева какой-то непонятный шум. Это стонет море, разбиваясь о скалы. Мне показалось, что стонут женщины. Я слышу, как ломаются льдины. Кого это так трясет? Из-за него мы все дрожим на этом камне. У меня же каченели пальцы. Я слышу еще какой-то непонятный шум. Кто это так трясется? Камень содрогается из-за его дрожи. По-моему, это кто-то из женщин. Кажется, помешанная дрожит сильнее всех. Совсем не слышно ее ребенка. Кажется, он все еще сосет грудь. Он. Он один мог бы сказать... Где мы? Я слышу ветер с севера. Звезды как будто скрылись. Скоро снег пойдет. Если кто-нибудь из нас заснет, нужно его разбудить. А меня клонит ко сну. Слышите, как шумят сухие листья? Кажется... Кто-то сюда идет Это ветер Никто сюда не придет Настают холода Я слышу шаги вдалеке Я слышу только сухие листья Я слышу шаги далеко-далеко Я слышу лишь северный ветер А я говорю, кто-то движется к нам Я слышу, чьи-то легкие-легкие шаги Женщины кажутся правы ой, ой, что это падает мне на руки? Такое холодно. Снег идет. Прижмемся друг к другу. Ради Бога, помолчите минутку. Слышите? Шаги. Шаги приближаются. Шаги приближаются, слышите? Это ребенок плачет. Он видит! Он видит. Должно быть, он что-то увидел, если плачет. Я пойду навстречу Осторожней О, как он плачет Что с тобой? Не плачь Не бойся, бояться нечего Мы здесь, возле тебя да, да. Что видишь ты? Не бойся ничего, не плачь Что видишь ты? Скажи нам, что ты видишь? шаги приближаются, слышите? слышите? Я слышу шорох платья Касающегося мертвых листьев Это женщина идет? Разве это шаги? Быть может это море Коснулось мертвых листьев Нет, нет Шаги, шаги, шаги Сейчас мы все узнаем Прислушаемся к мертвым листьям Вот, вот Шаги Почти что рядом с нами, вы слышите? Вы слышите? Что видишь ты? «Что видишь ты?» «В какую сторону он смотрит?» «Туда! Туда, где слышатся шаги! Смотрите все! Смотрите! Я поверну его, а он опять глядит в ту сторону!» «Он видит! Видит! Видит! Должно быть что-то необычайное, он видит!» «Подними его как можно выше, чтобы он мог видеть!» «Отойдите! Отойдите!» Какие остановились возле нас? Они уже здесь. Они среди нас. Кто ты? Усмилуйся над нами. Вы слушали радиоспектакль по пьесе Мориса Митерлинка «Слепые». Роли исполняли Лидия Савченко Ирина Пономарева Дмитрий Писаренко Александр Пономарев Юрий Шерстнев Режиссер-постановщик Александр Пономарев Композитор Борис Соколов Звукорежиссеры Марина Карпенко и Борис Соколов.